Всех приветствую на своем канале, сегодня я хотела вам похвастаться своей недавней работой крючком это крестильные пинеточки, Связаны они очень просто крючком из пряжи хлопковой бегония от Ярмарт, вот так вот связана просто овал донышка, подъем, вставила я ленточку, украсила ажурчиками и также сделала из ленточек цветочки. По краям точно так же я связала небольшие ажурчики. Получилось довольно-таки миленько. Слегка их подкрахмалила для того, чтобы они держали более красивую форму. И в итоге получились вот такие замечательные пинеточки. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!